Но давайте мы сейчас поговорим про эволюцию инвестиционных стратегий. Да. Она происходила по, по трем направляющим, по трем видам эволюционировала. Первая эволюционировала – это технический анализ, да, это трейдинг, это спекуляции. Это, это первый технический анализ, появился непосредственно телеграф, Телеграф, да, начали быстро передавать цены, информацию о стоимости акций ценных бумаг, которые присутствуют на рынке, и это в конечном счете привело к тому, что Математики начали находить определенные математические закономерности в движении цены. Технический анализ, да, они приобрели определенное конкурентное преимущество по сравнению с толпой. То есть была какая-то маленькая группа людей, которая зарабатывала много, и была толпа, которая по большему счету деньги теряли. Вот кто зарабатывал много, это были технари, да, то есть математики, которые разработали концепцию технического анализа. Соответственно, толпа захотела узнать, а что же это такое? Все это стало просачиваться и получило большое распространение вопрос технического анализа трейдинга. И, соответственно, он получил развитие до 20-50-х годов 20-го века. Да? Обычно с момента зарождения до расцвета занимает где-то 50 лет, когда появляется новая, новая стратегия инвестирования. То есть период с зарождения до ее расцвета, принятия рынком, абсолютное большинство инвесторов принимают эту стратегию инвестирования, да? то есть период 50 лет. Очень важный момент, да, чтобы это непосредственно отметить. Соответственно, в двадцатых годах двадцатого века да, появился вот этот вот человек Бенджамин Грэм, а, человек, который создал абсолютно новую стратегию инвестирования, да, то есть это принципы а, разумного инвестирования, стоимоснового инвестирования, где основная задача Бенджамин Грэм сказал, ребят, технический анализ это все ерунда, самое главное, нужно понимать цена, которую вы платите за актив и ценность, которую этот актив обладает, да, то есть а, теория стоимоснового инвестирования. Самым выдающимся учеником Бенджамина Грэма стал Уоррен Баффет. Соответственно, Бенджамин Грэм оперировал этими понятиями, начал оперировать там, в 20-30 годах 20-го столетия. Соответственно, если отмотать... 50 лет вперед, до да, с 30-х годов, это получается 80-е годы. То есть, к 80-м годам 20 -го века теория стоимостного инвестирования, она заняла умы большинства, да, потому что в этот период, как раз-таки в 80-х годах, а -а -а. Уоррен Баффет доказал всему миру абсолютно, да, что трейдинг – это ничто. Самое крутое – это непосредственно фундаментальный анализ, понимаешь что ты покупаешь, какую цену тебе за этот актив нужно заплатить и какой ценностью этот актив непосредственно обладает. Доля, более 50 процентов людей начали использовать в своих подходах теорию стоимостного инвестирования. И опять же получается в 50-60-х годах зародилась новая идея, которая в дальнейшем эволюционировала в теорию распределения активов, то есть портфельная теория Марковица. То есть Марковиц говорил, что риск по портфелю меньше, чем риск по бумаге, да? нужно иметь некий такой диверсифицированный портфель. Соответственно научная мысль, экономическая мысль пошла немножко дальше в сфере управления инвестициями. Наибольшим таким адептом теории, портфельной теории Рейдалио, то о чем говорят адепты, да, адепты данной концепции, что ребят не нужно смотреть на вопрос, что вы покупаете, покупайте всего по чуть-чуть, регулярно ребалансируйте портфели, то что вы покупаете, покупайте через индексные фонды, то есть покупайте широкие рынки, сырьевые товары, недвижимость, рынки акций, рынки облигаций, до да, покупайте через самые дешевые инструменты ETF, как раз если посмотреть 80-е годы, когда зародилась там теория стоимостного Инвестирование было принято всеми, зародилась портфельная теория. И опять-таки, когда вот теоретики, портфельные говорили о том, что, ребят, так будет лучше, да, все говорят, нет, вот у нас есть Бафы, да, Бафет уже всем доказал. Смотрите на цену, смотрите на фундаментальные показатели вот это непосредственно работает. И, соответственно, нужно было 50 лет с 80-х годов, чтобы непосредственно вот портфельная теория заняла умы большинства. И мы увидели, что перед портфельной теорией капитулировал даже сам Уоррен Баффет, то, про что говорят мировые СМИ на прошлой неделе, что вот эта вот теория, инвестируйте в индексные ETF, инвестируйте в различные классы активов, регулярно ребалансируйте портфель, это самое лучшее, что может быть. То есть более 50% средств частных инвесторов, инвестированных в американский рынок ценных бумаг, более 50% инвестировано по Данной концепции. То есть она держала верх даже над концепцией стоимостного инвестирования Бенджамина Грэма Уоррена Баффета. И по сути получается, что где-то здесь, когда она победила, да, то есть где-то 10-15 лет назад должна была зародиться какая-то новая концепция. У нее нет еще названия. Но прежде чем рассказать более подробно про эту концепцию, да, я сам назвал ее. Концепция интеллектуального инвестирования, я сейчас еще про это поговорю непосредственно. Итак, друзья, давайте, почему победила концепция портфельной теории, да, почему она сработала непосредственно. Это мои выкладки, да, то есть, почему так произошло, это мои мысли, не знаю, факты никто не подтвердит, просто я вам хочу аргументированно объяснить, почему это работало. С 50-х годов 20 -го века по 80-е годы Америка жила в период постоянно растущей инфляции и растущих процентных ставок. То есть процентная ставка с 0,5% с 55 -го года выросла до 80-х годов. В 85-м году процентная ставка составляла порядка 19%. Задумайтесь, друзья. И в этот период как раз-таки был расцвет теории стоимостного инвестирования, да, то есть расцвет того, что делал Уоррен Баффетт. Потому что... Зарабатывать в период постоянно растущих процентных ставок зарабатывать в период, когда у тебя стоимость денег год от года увеличивается очень и очень тяжело. И здесь у тебя должен быть навык отбора компании, да, то есть ты должен понимать, что компания обладает какими-то ключевыми параметрами, которые позволяют в принципе ей выиграть в конкурентной борьбе в конкурентной борьбе за деньги клиентов. При этом это период расцвет теории, да, то есть это период формирования портфелей из ценных бумаг да, Уоррена Баффетова. Основной портфель был сформирован именно в этот период. И в дальнейшем получается, что с 80-х годов процентные ставки начали неизменно снижаться и упали в конечном счете за 30 лет, 35 лет с 19% упали до нуля. В период, когда у вас был, было падение стоимости денег, то есть, в результате, когда деньги год от года становились все более и более доступны, в этом случае вы, что только, вы можете купить что угодно, да? и это вырастет, потому что стоимость кредита год от года становится дешевле, люди все больше и больше потребляют, стоимость кредита при этом увеличивается, компании больше зарабатывают, то есть, перетекают кредитные деньги в карманы капиталистов. И, конечно же, в этот период да, портфельная теория, она и предполагала, что вне зависимости от того, что ты купишь, у тебя все вырастет. То есть у тебя стоимость денег с 80% неизменно снижалась. При этом получается, что происходило с недвижимостью? Вот, пожалуйста, график недвижимости. Цена на недвижимость выросла. Росло? Все росло, потому что процентные ставки снижались. Давайте посмотрим на этот же промежуток времени, что происходило с другими классами активов, которые предполагается включать во всесезонный портфель. Согласно теории портфельного инвестирования. Росло абсолютно все, вот пример с 89 -го года, да, снижение, бурное снижение процентных ставок, зеленым цветом это у нас получается индекс американского рынка ценных бумаг, который вырос на 1000%, а черным это, соответственно, динамика цен на нефть, которая в абсолюте выросла на 300% и на 271%, процент а оранжевый график – это рост цен на золото, то есть все в принципе росло, потому что у вас было постоянное снижение процентных ставок, но при этом зародилась история, зародилась новая теория, теория интеллектуального инвестирования, я это непосредственно сейчас называю, неизменно увеличился долг, долг государства, долг домохозяйств, то есть все это экономическое чудо. Весь этот рост бурный да, был вызван тем, что процентные ставки снижались и долг рос, рос, рос, рос, рос. И мы действительно входим сейчас в стадию, когда я не исключаю, что мы будем достаточно длительное время находиться в ситуации, когда э, будут ставки наоборот расти, ставки будут увеличиваться. Это, конечно же, приведет к банкротству многих компаний, которые злоупотребляют левериджем. Нужно будет очень внимательно отбирать определенные ключевые концепции. да, То есть нужно будет понимать, из чего формируется прибыль. Нужно будет снова возвращаться к концепциям а, заново абсолютно стоимостного инвестирования, да, то есть снова придет запрос на людей, на управляющих, которые смогут в принципе отбирать определенные качественные ценные бумаги в инвестиционный портфель. Это нужно знать, это нужно непосредственно развивать. Второй момент. Когда у вас больше 50% толпы инвестируют по определенным принципам, в любом случае а, это перестает работать, это перестает быть эффективным потому что вы бываете эффективным тогда, когда вы работаете вне конкуренции. А когда у вас более 50% средств инвестируется в фонды с пассивным управлением, с индексными фондами, да, то в этом случае возникают определенные риски, то есть вы становитесь очень большим, и у вас просто начинают уводить прибыль из-под носа. И поэтому впервые я заговорил об эпохе интеллектуального инвестирования, наверное, где-то год-полтора года назад. И чем больше я э, варюсь в этом, да, тем больше я понимаю. Смотрите, люди, которые зарабатывали деньги в период роста процентных ставок, их уже не осталось, их просто нет. То есть это люди, которые вели активную деятельность в качестве управляющих с 55 по 80-й год. То есть с этого промежутка времени прошло 70-50 лет. Да? То есть даже не осталось учителей, которые бы могли этому обучить. И по-прежнему, когда люди говорят про кризис, да, я соглашусь в какой-то степени, что когда многие говорят про кризис, то в этом случае не оттуда кризиса ждут. Кризис как раз таки прилетит немножко из других историй. Да? Кризис прилетит в том числе от индексных фондов, как мне кажется. И поэтому наступает эпоха некого такого интеллектуального управления, да, то есть нужно более внимательно смотреть на компанию.